Добрый вечер, меня зовут Алексей Корешков. Сегодня у нас будет очень интересная тема. Для чего нужны проекты в компании Века и на какие детали важно обратить внимание. Смотрите, сегодня мы будем беседовать в виде диалога. Чат будет открыт, каждый может написать вопросы и я буду по возможности на них отвечать. Постараюсь ответить на все вопросы изначально э, хотел бы сказать о компании Века, э, так как у нас могут присутствовать новички. Э, у Искандера Хасанова, основателя нашей компании, появилась когда-то идея э, сделать свою торговую площадку, на которой э, будет возможность расплачиваться криптовалютой. Но чтобы запустить данную площадку, надо собрать э, сообщество, так сказать, подготовить э, почву. Получается.. Э, вот биткоин, к примеру, всем знакомый, он добывается компьютерами, фермами. Призм добывается парамайнингом. Искандер пошел другим путем. Он решил раздавать монету именно таким способом, что вот есть человек, есть эмиссия монеты. Нету человека, нету эмиссии монеты. Получается, наша криптовалюта ВЕК и токен Райда – они э, не майнятся, не параманятся, Они выпускаются на рынок э, путем наших проектов. Получается, все наши проекты созданы для выхода эмиссии на рынок. Получается, смотрите, э, важно понимать одну вещь. Что каждый актив компании э, создан для определенных целей. Э, это не спекулятивные инструменты. Это очень важно понимать. Получается, если вы создаете депозит в веках, вы получаете выплату в веках. То есть за замораживание своих монет на какое-то время компания вам выплачивает дополнительные монеты. Есть человек создал депозит в проекте, значит есть эмиссия на рынок. Нету человека, значит нету эмиссии на рынок. Аналогично с райда. Многие задают вопросы в официальных чатах по АЦЦ, по ФСТ, по Дженте. Это активы, у которых есть свое предназначение. Я сейчас немножко объясню предназначение данных активов, чтобы не было вот этих вопросов. Далее, как бы, когда вопросы будут, если на какие-то они отвечут, мы их разберем. Смотрите, АЦЦ это актив, который был создан для ускорения добычи века в акселераторе. На сегодняшний момент ряд э, проектов не добывают век не добывают по той причине потому что эмиссия закончилась э, согласно э, смарт контракта у нас получается э, определенное количество век выходит на рынок в первый год пять с половиной миллионов монет э, во второй год три с половиной и далее э, на уменьшение идет получается ац это был э, не был а есть актив который применялся для ускорения добычи фст это в другом инструменте века актив который э, применяется для э, ускорения так скажем добычи век чтобы депозит работал не год а меньше на сегодняшний день 150 дней gnt получается это был актив который э, давал возможность больше призм приз векторе э, добывать на сегодняшний день э, очень многие люди не понимают э, того, что говорит Искандер. Важно обращать внимание на то, что он нам говорит. Э, он всегда говорит в открытую, э, как и что делать, но почему-то многие его не слышат. Получается, э, на сегодняшний день век можно добывать э, только в проекте Век Авто. В остальных всех проектах э, на этот год, на второй, эмиссия квота уже закончилась. Очень важно понимать то, что Искандер сказал на одном из брифингов, что в будущем добывать век без райда будет невозможным, И век теперь будет добываться не путем проектов, а немножко другим образом, об этом он расскажет позже. Получается, райда получается, это актив не менее важный, век это будет... Платежное средство на площадке Puzzle Market Райда будет, э, как сказать проще, оплата рекламы на нашей площадке будет э, за Райда. Сейчас Райда можно добывать э, в Бинаре, в, в новом Бинаре, в Профит Боте, в Гильдиях на Райда. Также век на сегодняшний день можно еще зарабатывать в Golden Ratio. Получается, там нету эмиссии, там идет перераспределение средств. Надо воспринимать Golden Ratio как копилку. Ребят, давайте у кого какие вопросы сейчас есть, мы разберем вопросы. Попутно как бы я буду уже ориентироваться. Кому что непонятно. Чтобы у нас более конструктивный получился э, диалог, мне надо понимать, что именно непонятно. На самом деле большая ошибка э, многих партнеров, что они зовут сюда э, именно зарабатывать э, деньги. Надо понимать, что все проекты созданы для эмиссии век и райда на рынок. В компанию никто никакие деньги не вкладывает. Именно идет эмиссия. Мы, получается, вкладываем век, получаем век, вкладываем райда, получаем райда. А покупаем эти райда и век мы друг у друга. Это рынок. Получается мы на бирже идем и покупаем А какая цена это только зависит от нас На самом деле получается Если я не готов сегодня век отдавать за 1 доллар Ну значит я его не отдам за 1 доллар Если я готов его отдавать за 1 цент Я отдам за 1 цент За счет чего будет рост века в цене Смотрите всегда рост идет в какой момент Когда спрос превышает предложение В этот момент идет рост когда э, предложение превышает спрос, идет э, снижение цены. Как бы, чтобы у всех было понимание, почему мы увидели такую цену. Э, когда работал старый бинар, э, Искандер, пойдя навстречу всем партнерам, дал возможность заводить АЦЦ э, в бинар в старый. И многие партнеры, получив этот актив за копейки, сделали много депозитов. На самом деле этих партнеров много уже нету с нами, нету в сообществе. Потому что они не поняли глобальную цель и глобальную идею компании. Они не поняли, для чего все это делается. Здесь надо важно понимать, то что это не на один день и на два. Это на года делается. И сейчас все, кто есть в нашем сообществе, мы создаем вот эту экосистему мы все работаем над увеличением сообщества когда мы достигнем определенного количества партнеров искандер запустит вот эту площадку пазл Market. получается для примера чтобы было понимание есть авиа такой ресурс многие знают но это просто доска объявлений которая никогда не выйдет на мировой уровень чтобы предпринимателям было интересно пользоваться данной площадкой Puzzle Market, что нам необходимо? Нам необходима большая клиентская база, так скажем. И мы все партнеры, которые сейчас строим вот эту экосистему, мы добываем век, то есть у нас уже на руках будет платежное средство, которым мы сможем расплачиваться. И у меня просто вот возникает вопрос. Не у меня возникает, а вы задайте себе каждый вопрос. Будет ли интересно предпринимателям получить клиентскую базу, например, в 1 миллион человек? Ну, я думаю, интересно. Поэтому, как бы, когда мы соберем нужное количество партнеров, запустится площадка Puzzle Market, она будет очень большим спросом пользоваться. Но, еще раз подчеркиваю, единственным платежным средством на данной площадке будет наша монета VEC. Алексеем Марте будет добываться ВЕК через стейкинг, пулс, целых МАЦЦЦ. Смотрите, как бы ни для кого уже не секрет, все в курсе. Сейчас Искандер и администрация компании работают над созданием блокчейн 2.0. На блокчейне 2.0 ВЕК не будет добываться путем проектов. Райда будет продолжать добываться путем проектов. ВЕК будет добываться на блокчейн получается так как мы его добывали ранее уже мы добывать его не будем путем проектов он будет добываться путем блокчейн э -э наш блокчейн из того вот э что нам сказали малую часть делается такой которому нет аналогов вообще на сегодняшний день помимо того то что вот сейчас у нас э так скажем у многих появился интерес к нашему сообществу когда запустится блокчейн, уже будут люди. Сейчас больше у нас MLM партнеры. И небольшое внимание на нас уделяет криптовалютное сообщество. Получается, когда запустится именно блокчейн 2.0, на нас очень сильно обратят внимание. Но опять же без нашей монеты никто пользоваться нашим блокчейном, как я понимаю, не сможет. Поэтому как бы отсюда возникнет спрос вот до этого задавали вопрос откуда будет рост повысится спрос на монету век и соответственно будет рост смотрите вот кто немножко не совсем разобрался сколько на самом деле монет на рынке всего на рынке я буду округлять цифры вот в первый год вышло пять с половиной миллионов монет 5 миллионов и во второй год ну мы предположим что уже вышло естественно у нас еще продолжает старый бинар начислять веки и века продолжает начислять веки должно выйти восемь с половиной миллионов монет только в стейкинге в 1090 у нас лежит в компании более 4 миллионов монет также у нас Век авто вот сейчас даже любой может зайти на сайт и посмотреть более 500 тысяч век стоят в очереди в ордерах на продажу это уже четыре с половиной миллиона монет более даже в golden ratio порядка 2 3 миллионов век находятся в системе они заморожены пока выплата не будет потому что там когда партнеры покупают ячейки происходит деление в определенный момент и получается идет выплата. Получается там 4,5 и там порядка 2-3 миллионов. Вот уже получается 7,5 миллионов. 7-7,5 миллионов эффект. Они просто заморожены. Они лежат. Естественно, в 10.90 <coughs> в любой момент партнеры могут вывести. Но туда только добавляют каждый день монеты. Потому что в 10.90 путем монеты век добывают токен райда и это на самом деле э, действительно пассивный доход потому что независимо от всего происходящего что происходит в мире э, ты зарабатываешь райда еще смотрите э, вот очень важный момент подчеркну э, что нас отличает от всего что э, есть на просторах интернета Мы же все знаем сейчас много криптовалют э, много всяких проектов но что именно нас от всего этого отличает э, ни одного проекта века не было такого чтобы закрылись и что-то кому-то не выплатили во всех проектах как происходит э, люди вкладывают деньги деньги деньги вкладывают в один прекрасный момент прекращаются выплаты, но а, вкладывать можно. И в один прекрасный день он закрывается. Что происходит у нас в компании? А, у нас могут закрыть ввод, но вывод до последнего века, до последнего райда по сделанным депозитам начисляется. Это говорит о чем? Что а, на каждого человека, который создал депозит, уже изначально заложена эмиссия. Поэтому получается то, что у нас в сообществе В нашей компании все просчитано И как я и говорил ранее Есть человек, есть эмиссия Нету человека, есть эмиссия Соответственно, вот этим регулируется Чтобы не было переизбытка Монеты и токена нашего на рынке так Елена пишет В акселераторе, я так понимаю, лимит на покупку АЦ... Так, в акселераторе, так понимаю, лимит на покупку АЦЦ Когда можно будет в бинар АЦЦ завести, я смогу идти АЦЦ туда и купить еще АЦЦ в акселераторе, еще в бинар. Смотрите, чтобы в акселераторе купить АЦЦ, надо купить лицензию. Каждая лицензия имеет лимит на покупку и на продажу. Получается, вот на примере даже возьму минимальные лицензии. Минимальная лицензия, если я не ошибаюсь, стоит в бинаре 30 долларов. Получается на эту лицензию вы можете купить АЦЦ в 10 раз больше, чем стоимость лицензии. То есть на 300 долларов вы можете купить актив АЦЦ и продать можете в 5 раз больше, чем у вас лицензия. То есть получается на 150 долларов. В бинар пока нету конкретной даты, нету официальной новости, когда можно будет АЦЦ переводить в бинар. На сегодняшний день мы ждем, когда администрация, когда компания напишет новость и скажет конкретные даты. Как бы, чтобы вы понимали, все, что предположение, это неверно. Надо отталкиваться от официальных новостей. Вышла официальная новость, от этого надо отталкиваться. Забивать себе голову предположениями, но я не вижу смысла. От этого получается выстраиваться неправильные ожидания и как бы люди разочаровываются. Я привык отталкиваться от того, что официально опубликовали, значит это есть. Если этого официально не опубликовано, это просто догадки и доводы, ни на чем не основанные. Так, а чем будет так интересен нас блокчейн для сторонних инвесторов? А что ждет в дальнейшем АЦЦ? Смотрите, из того, что нам сказали, чем наш блокчейн будет интересен для сторонних инвесторов какая на сегодняшний день проблема у криптовалютных сообществ вообще в целом первая проблема это комиссии за перевод вторая проблема это скорость транзакций на нашем блокчейн до определенного количества транзакций не могу сказать точно какое говорю то что слышал на эфирах то что запомнил до определенного количества транзакций будет без комиссий. Второй момент, будет очень высокая скорость транзакций, они будут мгновенные. Поэтому как бы мы решаем два основных вопроса криптовалютного сообщества, которые привлекут. Объясню прямо на примере нашего сообщества. Когда у нас появился токен райда, он изначально был создан на сети эфириума. Но, как мы знаем, на эфире была очень высокая комиссия. На сегодняшний день, не на сегодняшний день, буквально не так давно, Максим Юдичев, руководитель нашей биржи CoinGalaxy, проводил стрим. И вот на тот момент комиссия в сети эфир составляла 48 долларов. Независимо, 1 доллар вы переводите, ну, естественно, в монете, либо не созданном на эфире, либо тысячу составляет комиссия 48 долларов и транзакция проходила очень долго поэтому как бы было принято решение администрации что токен нашрайда сделал перевести с эфира с блокчейна эфировского на блокчейн трон комиссия там меньше скорость как бы все уже наверное, оценили очень быстрая очень быстро э, троновская сеть работает так а что ждет в дальнейшем cc э, по применению cc и gnt э, мы ждем новостей от компании cc а, уже как бы искандер озвучил будут применяться в бинаре э, можно будет создавать депозиты хочу еще кто еще не понял либо не услышал прям я не знаю записать себе донести до своих партнеров это сугубо мое личное мнение, которым я делюсь со всеми партнерами, потому что хочу, чтобы каждый как можно больше себе сделал активов до создания пазл-маркета. Я анализировал, сравнивая со старым бинаром. Когда мы АЦЦ переводили в бинар, должен был какой-то депозит определенный, установленной компанией, был сделан за веки, когда бинар был на веках. Сейчас получается... Я не думаю, что будет так Что можно просто взять АСЦ с нуля сделать депозит И пока есть разница На бирже, вот на сегодня Райда стоит 2.15, 2.20 Но более 2 долларов Стоит Райда Курс конвертации в кабинете 6 долларов То есть почти в три раза Вы можете себе больше депозит Сделать, чем реально Райда купили на бирже то есть получается в любом случае, мое мнение, что какой-то минимальный депозит будет. Не надо смотреть сейчас со стороны, наблюдать. Пользуйтесь тем моментом, что идет очень большая разница в курсе. Создавайте все депозиты. Тем более райда, если, например, полгода там, не полгода назад, наверное, месяцев семь-восемь назад, когда появился райда, мы не понимали для чего он нужен. Когда мы делали депозиты промо-депозиты в профит-боте вкладывали веки, получали райда, чтобы перевести АЦЦ век авто. Мы не понимали еще, зачем нам райда, что нам с ним делать. Сегодня у нас четкое есть понимание то, что без райда мы век добывать в будущем не сможем. <coughs> и то, что райда также будет пользоваться спросом на базал-маркете, как и век. Это два таких, как сказать, монета и токен, которые э, совместно работают. Они взаимосвязаны. И поэтому получается сейчас самый, э, на мое мнение, эффективный способ добычи райда это э, бинар. Новый бинар. Как минимум создайте себе на 500 долларов хотя бы депозит. Но как бы в идеале лучше от 5000 одного доллара. Я выкладывал уже таблицу расчета сложного процента. Арам выкладывал таблицу расчета сложного процента. И кто эти таблицы видел и разобрался, тот уже давно себе сделал депозиты в бинаре. Потом получается также, чтобы перевести в бинар цена да, будет покупать лицензии. И, кстати, учтите тот момент, то что райда будет расти. При, когда дадут АЦЦ переводить. Почему это будет происходить? Во-первых, кто сейчас не создаст депозиты, им надо будет создать минимальные депозиты. А насколько мы знаем, АЦЦ очень много на руках. И все захотят сделать все депозиты. Они начнут покупать райда на бирже. Причем они будут покупать на перегонки. А сейчас мы можем себе позволить зайти на биржу, создать ордер. Например, самое дорогое, кто, ну я для примера цену беру. 2 доллара кто готов купить райда вы ставите 2.01 доллара за райда и создаете свой ордер кто-то вас перебил вы можете чуть больше поставить и соответственно вам по этой цене продадут райда либо когда начнется вот эта гонка вы будете скупать со стакана все дороже дороже дороже дороже также если кто забыл я бинаре покупаются за райда эти райда будут сжигаться кто помнит думаю подробно я ответил на этот вопрос давайте дальше перейдем я как поняла сейчас отработают депозиты в старом бинаре и профит и курс будут устанавливать холдеры многие говорят что перевод от c в бинаре убьет райда может сделать это лимитированно, к примеру максимум депозит на 3000 или на 30 процентов от депозита смотрите Получается, э, холдеры не смогут устанавливать курс. Курс будет устанавливать спрос и предложение. Э, на самом деле, как бы мы все с вами устанавливаем курс. Если никто из нас э, завтра не захочет продавать ниже 5 долларов век, то он будет стоить 5 долларов. Если кто-то готов продать дешевле, ну, естественно, курсы будут дешевле. Э, по поводу перевода ACC, смотрите, я еще раз э, делаю акцент. Официальные новости по условиям перевода АЦЦ еще не было. Могу сказать одно, то, что Искандер э, очень грамотный человек и все просчитывает. И то, что получилась ситуация со старым бинаром, э, я больше чем уверен, что она не повторится. Опять же, надо учитывать тот момент, что наше сообщество оно расширяется. Кто э, смотрит статистику даже в бинаре, и кто даже хотя бы находится в чате официального бинара, тот видит, что каждый день у нас э, создаются все новые и новые, новые депозиты. Э, делаются реинвесты. Это говорит о том, что э, в бинар заходит все больше и больше партнеров. Но райда на самом деле очень мало на рынке. И получается вводом АЦЦ э, чуть-чуть больше их станет. Я думаю, что Искандер все равно и администрация компании привидят этот момент, чтобы не получилось как с веком. Ну и опять же, еще есть очень важный момент, то что нас в сообществе, что все больше и больше партнеров становится, которые понимают на самом деле цель компании и вектор развития, и начинают с этим делиться. В принципе, полтора года назад, когда я пришел в компанию, когда меня позвали, мне тоже никто не рассказал, как и что это устроено. Мне сказали, можно заработать денег. Вот так, вот так. И просто показали маркетинг. А на самом деле, спустя какое-то время, когда я начал разбираться в компании, я увидел на самом деле глобальную цель. Я разделяю взгляды Эскандера. Я вижу, что он делает для людей. И поэтому как бы я стараюсь до партнеров доносить. И я не один это делаю. Каждый день проводятся зумы лидерские каждый будний день и разные лидеры э, доносят свой взгляд любой человек может рассказать свое видение на этом зуме и получается суть в том то что с каждым э, днем нас становится все больше и больше партнеров которые понимают ценность век и вот именно все вот эти вот партнеры которые понимают они так сказать и будут задавать курс век а те кто не ценят кто готов просто э, продать чтобы либо зафиксироваться либо заработать ну я не знаю либо просто продать что они не понимают что это такое у них же рано или поздно закончатся веки и вот многие говорят что век продают на самом деле если кто-то продает то кто-то и покупает сергей ларин очень такую интересную вещь один рассказал я запомнил я сам такой ситуации не видел но как бы поделюсь он сказал он видел один раз ситуацию когда действительно там неважно монета токен никому не нужна это происходит так что ордера стоят только в стакане э, на продажу в стакане на покупку нет ничего но как бы если мы зайдем на нашу даже биржу coin galaxy то мы видим то что у нас и ордера и на покупку и на продажу то есть получается э, всегда есть люди кто готов покупать век и сейчас у нас происходит тот момент, что век из тех рук, которые не ценят его, переходят в те руки, которые его ценят. Никто не будет покупать как бы то, что он не понимает зачем и для чего ему надо. Поэтому сейчас вот это происходит ну, целенаправленно. Мы так скажем, в первый год у нас получилось количество, и теперь мы количество превращаем в качество. То есть у нас все более и более становится э, грамотные партнеры которые э, продолжают обучать своих партнеров и соответственно чем больше нас таких э, грамотных э, осознающих так скажем целей и перспективы компании будет и готовые не здесь и сейчас взять а готовые э, развивать так скажем компанию и смотрят немножко вдаль а не в сегодняшний день Опять же, ну, приведу пример. Кто-то когда-то купил биткоин, там, не знаю, ну, пусть по доллару, увидел, что он 20 продал. Сегодня биткоин стоит, если я не ошибаюсь, больше 50 тысяч. Поэтому, как бы, ну, у нас в сообществе тоже будут такие истории, что кто-то продал век по 15 центов, а он стоит, там, например, 150 долларов. Я думаю, обидно будет человеку. На стейкинге, если поднимется курс райда. Так, в бинаре не повторится ситуация, как в 10.90 на стейкинге, если поднимется курс райда. Если честно, не совсем э, понимаю вопроса. Но я так предлагаю вопрос в том, что э, в 10.90 был век. Э, курс век изменили, райда стало добываться чуть меньше. Здесь э, немножко все по-другому это два разных инструмента поэтому они работают немножко по-разному получается здесь вот вы райда положили в стейкинг в бинаре и вам начисляется от 0,3 до 0,5 процента каждый день бинар кстати имеет пять видов дохода кто еще не разобрался в бинаре прям рекомендую взять запись презентации по бинару посмотреть разобраться у нас на нашем сайте в YouTube не нас да в YouTube есть все эфиры записанные можете зайти посмотреть разобраться непонятно задайте вопросу наставнику если как бы до наставника достучаться не можете пишите в чатах как бы всегда готовы всем помочь мне очень приятно что матрицы начали двигаться увеличили лимиты и стали вот побольше почему бы не увеличить лимиты в гильдии на, <coughs> на райдах по лимитам ничего сказать не могу потому что у каждой гильдии есть глава гильдии который в принципе и принимает решение какой установить лимит поэтому как бы по гильдиям это уже главам гильдии и они уже будут принимать решение увеличить лимит либо оставить такой же все надеются на новые блокчейны, если не оправдаются эти надежды, и век не будет расти, что тогда? Ну смотрите, как бы мы не можем точно знать, как, что и где будет. Лично я могу сказать свою точку зрения. Я полностью верю в компанию, верю в то, что искандеры делает и верю в ту идею, которую он несет в мир. Кто думает, что ну вот не будет пользоваться еще что-то. Ну, давайте простой пример возьмем. Где вы сейчас чаще всего там, ну не чаще всего, основная масса людей, где э, покупают вещи, там, не знаю, бытовые там принадлежности, еще что-то. В интернет-магазинах. Озон, Валберес, там еще что-то. На самом деле, даже э, по статистике э, в интернете получается, ну не в интернете, на форексе даже писали. Вот эти интернет, э, так скажем, магазины, они делают больше оборот, чем на земле. Поэтому как бы постепенно у нас вся жизнь уходит в интернет. Э, в плане того, что заказывают через интернет, э, оно дешевле получается. Потому что, ну вот возьмем, например, содержать магазин одежды. Это надо содержать персонал, содержать площади, э, платить там за обслуживание этой площади. Интернет-магазин, они просто рассылают. И как бы даже вот все сейчас задумались, что ну да, действительно, даже возьмите этот Валберес. Он появился не так давно, основательница Валбереса стала чуть ли не самой богатой женщиной в России. Поэтому как бы я вижу, что в этом есть перспектива, в этом есть будущее. Просто Искандер это увидел, что вот это направление будет актуально уже два с половиной года назад, больше получается он У него появилась эта идея, он по поделился ею, там с первыми 10 человек. Начиналось все буквально с 10 человек. А на сегодня нас ну примерно 30 тысяч. За два с половиной года с 10 человек появилось 30 тысяч. Но что будет еще через два с половиной года? У нас будет сотни тысяч. Поэтому я верю, что все будет очень хорошо и что мы э, развиваемся в правильном направ направлении. И как бы все уже убедились, что если Искандер что-то делает, он делает качественно и просчитывает. Так, за счет чего будет осуществляться эмиссия ВЕК в следующем году? Смотрите, конкретной информации пока Искандер не анонсировал, как именно будет эмиссия ВЕК выходить на рынок. Единственное, что я усвоил, что без райда добыть век я не смогу. И получается, наш блокчейн 2.0 будет на нодах. На самом деле, я тоже, как и все вы, жду анонса по новому блокчейн 2.0. Искандер сказал, что месяца через два он начнет дозированно давать информацию. Я очень жду, мне самому очень интересно, что там будет. Но я в то же время понимаю то, что э, сейчас Аскандер не может это озвучить. Поэтому, когда придется э, время, мы все это узнаем. Вот э, пишет э, человек, век дороже битка. Хотя даже писали, э, пишите свое имя, э, фамилию, э, то, что мы находимся все-таки в сообществе мы должны друг друга знать с друг другом знакомиться поэтому как бы давайте уже более осознанно к этому подходите подписываться именами да кто еще не знает что такая нода почитайте в интернете ноды это получается узел один из узлов блокчейн сети получается вот этими нодами поддерживается так скажем жизнеобеспечение обеспечение сети. И я вот всех поздравляю, кто вот сейчас находится в сообществе. Вы будете первыми, у кого будет возможность установить себе ноду. Потому что я сам когда-то устанавливал ноду призм. Я не смог в ней разобраться. Мне некому было задать вопросы. И сейчас вот у каждого из вас будет возможность поставить себе ноду и за счет того что вы будете поддерживать нашу сеть блокчейн 20 вы еще будете получать какие-то вознаграждения. я так полагаю что эти вознаграждения будет именно в веках друзья нас 136 человек давайте еще пару вопросов кому что непонятно какие есть вопросы по нашему сообществу и будем завершать эфир. Смотрите, очень важно понимать, что сейчас каждому надо. Да, мы все первые. Даже кто сегодня зарегистрировался, он тоже первый. Это очень важно понимать почему нет движения века авто александр есть движение века авто очень хорошее. Я вот вчера например у меня отработали депозиты я сделал реинвесты очень хорошее движение идут смотрите вот по счет века авто да многие говорят важно понимать вот что говорит искандер надо слушать что уже в нашем сообществе не первый день те помнят ситуацию когда в Век авто был дефицит с веками и было такое что партнеры покупали даже по 12 долларов и новички естественно этого но ну, не помнят этого момента кто уже подольше те знают то что такая ситуация была и искандеру когда задали на брифинге на крайнем вопрос он сказал снимите все свои ордера и продавайте только тогда когда появится ордер на покупку ну, естественно, никто его не послушал Сказали э, Сказали то, что э, Снимите, продавайте но ну, никто не снял Сказали, делайте реинвест Кто-то послушал Ну, кстати, много послушали Потому что очередь была больше 600 тысяч век Сейчас она 500 с чем-то тысяч век э, Смотрите э, Я в начале нашего эфира сказал Для чего нужны проекты получается век авто это очень доходный проект по добыче века это наверное, один из самых доходных именно где есть эмиссия и на сегодняшний день это единственный проект где можно добывать век и вот кто понял это те сняли ордера и поставили в реинвест ну вот для примера да возьмем там с мая месяца люди ждут когда у них отработают ордера в очереди ну, поставьте себя на место новичка. Вы зашли на платформу, например, вы попали через интернет ресурс, неважно, вам никто не может объяснить, вы не знаете, вы заходите, вы смотрите на 500 там, 500 тысяч век на продажу, на сколько там, на три с половиной миллиона долларов. Естественно, вы можете купить свободу но у вас возникает вопрос: через пять месяцев кому я это продам, если такая очередь? И человек естественно уходит, объяснить ему некому вообще. Куда он попал, для чего эти веки нужны. Он зашел как бы, так скажем, хапнуть денег. Ну, как бы у нас, ну, вот такая ситуация, что многих так и зовут. Меня также звали. Теперь смотрите другую ситуацию. Вот сегодня, кто понял, они сняли ордера и ставят. Завтра может э, квота на эмиссию века закончится. Я очень переживал, что чтобы у меня успел доработать депозиты, была квота мы начали еще вот с 5 мая май июнь май июнь июль август сентябрь октябрь прошло полгода на тот момент были депозиты минимальный срок если я не ошибаюсь 4 месяца и получается уже вот предположим у вас было тысячу век каждый там под свое посчитает коэффициент был 333 по моему нет ну неважно давайте округлять получается на 4 нет на 4 месяца уже было 35 процентов 289 коэффициент через 4 месяца у вас бы было уже 2890 почти 2 900 век сейчас бы вы поставили еще раз в реинвест и 2 900 я сейчас даже посчитаю чтобы быть максимально точным 1000 умножить на 2,89, это 2,890, 890 умножить на 2,89. Это с 1000 век а, получается 8000 век. И вот теперь, кто стоит в очереди, просто себе задайтесь вопросом. Вы просто стоите и ждете, ваши веки просто лежат. За то время, которое они у вас просто стоят, у вас было, например, уже не тысячу век, а было 8000 век буквально через 3 месяца. Поэтому каждому вот просто рекомендую а, над этим моментом задуматься и не ждать, тем более если вы ордер недавно создали, снимайте ордера, ставьте реинвест, пока есть такая возможность. Добывайте век, век ограниченное количество. И вот а, даже а, вопрос звучал, а, цена будет расти или нет. Вот смотрите, а, будет нас миллион человек в сообществе, эмиссия века 21 миллион. Сколько век приходится на каждого э, человека по 21 веку всего вот и как бы ну пред, представьте какая может быть цена что с веками из профит бота делать а что делать с, бек, с веками из профит бота на сегодняшний день веки мы где бы можем применять э, первый вариант в 1090 ложим на стейкинг э, добываем райда еще такую подсказочку Чтобы выгодно купить э, лицензию в 10.90 Мы туда заводим не доллары Мы туда заводим веки а, На внутренней бирже веки Мы меняем на райда 1.25 а, По соотношению с курсами И покупаем лицензию а, Далее ставим а, согласно лимитам лицензии В стейкинг Второй вариант а, Покупаем чекер в Golden Radio. Это а, два варианта Где можно на сегодня применять век ноды будут в какой монете ну в какой монете ноды будут раз блокчейн век то и я думаю что и монеты будут век алексей а как долго будет еще миссия век авто. до марта успеем реинвест делать и что ждет век авто так как многие по 7 долларов брали смотрите на самом деле какая осталась квота век авто неизвестно закончится она может в любой момент если вот сегодня возьмут вот эти вот 500 тысяч век у кого стоят в артерах, снимут ордера и поставят то может квота закончится может кто-то не успеете сделать квоту. это же зависит от нас с вами мое мнение что пока есть возможность надо как можно больше забронировать смотрите еще раз подчеркиваю очень важный момент что созданный вами депозит он отработает и вам начислится век если вы не успеете поставить, ну, вы уже не заработаете с этого. Вот, хорошо, давайте проще. Вот есть большой кусок пирога. Вот, на этот год был большой кусок пирога. Три миллиона, три с половиной миллиона век. Сколько вы успели себе этого пирога занять? Столько вы сейчас и получаете. Кто не успел занять части этого пирога, тот идет на биржу и покупает. Как бы даже в последние дни мы видим, вот, то, что спрос на монету век появляется все больше. Даже потому, как курс сейчас растет, кто-то скупает век. Так, в бинаре стейкинг работает до конца срока депозита, а потом остановится. Смотрите, в бинаре получается одним из условий стейкинга у вас должен быть активный депозит. Получается, если у вас депозит э, закончил работу в бинаре, то, соответственно, стейкинг у вас тоже закончит работу в бинаре. Что насчет перевода века со старого блокчейна на ну, нового будет свободен к дому? Смотрите, конкретной информации по свопу не было, поэтому как бы, ну, я не готов прогнозировать. Я так же, как и все, жду официальной новости. Раз дают возможность сделать реинвест, значит, он отработает свой срок. Правильно поняла? Век авто. Да, конечно. Вот кто сейчас сделает реинвесты, в любом случае ваш депозит отработает. Я про это и говорю. Вы уже займете, уже на вас будет забронировано это количество век. Поэтому я прям просто рекомендую снимайте ордера с продажи и ставьте в реинвест. Основной вопрос об обмене старого века на нового. Пропорция обмена. Не один к одному. И подержу, и подержу. Смотрите, я ответил выше на этот вопрос. По счет свопа я не знаю. Ждем официальных новостей. Об этом еще нигде не говорилось. Я говорю о том, то, что уже были официальные новости. Об этом я могу сказать. То, что прогнозировать я не могу. Я как бы не предсказатель, не экстрасенс. 1090 будет еще промо и как долго будет с нами 1090 до да 1090 как бы он будет я так полагаю очень долго еще с нами по одной простой причине потому что там идет эмиссия райда на рынок райда как бы кто не в курсе эмиссия райда вообще по смарт-контракту 100 миллионов сейчас на рынке менее 1 миллиона райда поэтому пользуйтесь этой возможностью зарабатывайте себе райда, чтобы потом, так сказать, не покупать райда на бирже по той цене, которую вам будет диктовать рынок. Ну что, друзья, давайте будем заканчивать. Если какие-то... Так, в 10.90 райда золотое. Да, курс райда в 10.90 на сегодня... 15 долларов он был установлен это изначально но учитывайте этот момент я подсказочку дал путем этого курса лицензия вам может обойтись обойтись гораздо дороже на простом примере объясняю 20 центов стоит век на бирже ну я округляю цифру чтобы было более удобно считать 20 центов на бирже, в кабинете 10.90, 60 центов. То есть лицензия вам обойдется в три раза дольше, э, дешевле. Покупаете, сколько там минимальная лицензия, 30 долларов, если я не ошибаюсь. Получается, покупаете 50 век, тратите на это 10 долларов, заводите в 10.90, на внутренней бирже за 50 век покупаете два рейда. пожалуйста, вам лицензия обошлась не 30 долларов, а 10 долларов. Вторая лицензия не 300 долларов, а 100 долларов. Третья лицензия не 3000 долларов, а 1000 долларов. Четвертая лицензия не 15000 долларов, а 5000 долларов. И на каждой лицензии свой э, лимит получается. По поводу промов 1090 я не могу пока сказать, пока не планировалось, не было никаких новостей э, по поводу промов 1090. Если запланируется промо, то нам обязательно об этом напишут на официальном канале. Все, давайте будем заканчивать. Всем хорошего вечера, ночи, дня, у кого какое время суток. Всем, всех рад был видеть в списке присутствующих. Рекомендую всем посещать зумы, посещать эфиры разбираться в информации и тогда все у всех получится все всем пока